диджей выхлоп представляет О -о -о -о -о -о. Скачал мобалу я ждал морзон, купил пива, включил музон, пусть Пинг завести мне резон, Не подведи мой телефон. И вот под музыку в игре, с довольной лыбой на ебле, День круто бы прошел, но в хату по тему зашел. Ты че, сука, охуел? Девчонки, пацаны, надо слушаться родителей. Иначе вместо колды можно получить пикантное воспитание. Я инопланетянин, я инопланетянин, я ем мухоморы.